Друзья, это второе видео по проекту VGS Holding, которое я хочу выложить на своем YouTube-канале. Первое видео было размещено 3 дня тому назад, и я показал, как ровно за сутки монета выросла на 1000%, то есть дала с 1 доллара до 10x10. Сегодня я записываю второй ролик по выводу средств с этого проекта. На сегодняшний день у меня есть 402 доллара 50 центов на бонусном балансе. То есть здесь э, рефералка. Э, смотрите, э, сейчас производится вывод только на Perfect Money. В ближайшее время не откроют, подключат другие платежные системы, как криптовалюты, кредитные карты и тому подобное. На сегодняшний день монета стоит 20 долларов. Это за 3 дня. Сами посчитайте, X20. Что могу сказать? Я зашел сюда на половиной тысяч долларов. Эта сумма для меня не особо значительна. Для кого это огромные деньги? Сразу хочу предупредить, если кто заинтересуется этим проектом и захочет сюда проинвестировать и приумножить свои средства, инвестируйте только в свободные средства. Чтобы ознакомиться с, этом, с этим проектом подробнее вы можете перейти по ссылочке под видео и подписаться на телеграм-канал, в котором вы найдете полнейшую подробнейшую информацию о этом проекте. Все, как делается, как пополняется и тому подобное. Но я буду записывать еще другие видео, которые буду выкладывать на своем YouTube-канале. Все буду показывать, как развивается проект и тому подобное. Давайте пробежимся по сайту Я вам кое-что покажу. Ну вот смотрите, это бинарная система. Пока что бинарный доход не рассчитан, потому что кое-какие корректировки происходят э, у создателей проекта. Это будет только в лучшую сторону. Э, но э, пока что я буду делать вывод, э, кроме бинарного дохода. На сегодняшний день у меня есть куплено 354 токена. Рыночная стоимость на сегодняшний день 7434 доллара. Я могу их продать и вывести, Но я их не буду продавать, потому что у меня есть своя стратегия развития в этом проекте. И я буду постепенно развиваться. Давайте зайдем в финансы и сделаем вывод. Выбираем Perfect Money. Сумму указываем 402 доллара. Я. Комиссия, такая сумма должна прийти ко мне на Perfect Money. Здесь я указываю свой кошелек. И здесь я должен получить код. Нажимаю получить код. Этот код сейчас ко мне придет на мою почту. Одну минуту. Письмо пришло. Очень быстро пришло. Я ввожу код и нажимаю вывести. Так, операция завершена успешно. Сейчас я поставлю видео на паузу и покажу вам свой перфект Money кошелек, чтобы удостовериться, что проект выводит средства. Ну что ж, друзья, не прошло и трех часов где-то. Средства поступили на мой счет. Вот эта транзакция. ВГС Холдинг. Так что, друзья, проект платит на сегодняшний день. Все нормально. Проект развивается бурными темпами регистрируется сейчас лимитная регистрация происходит потому что увеличивают мощность серверов приток людей бешеный буквально вот сегодня за полтора часа 8000 регистрации так что друзья я вас всех приглашаю поучаствовать в этом проекте конечно со здравым смыслом у кого есть свободные средства, который хочет эти средства приумножить. Так что если было это видео вам как-то полезно и интересно, подписывайтесь на мой YouTube канал, добавляйтесь в мой телеграм канал, в котором вы найдете подробную информацию об этом проекте. Поверьте мне, этот проект, мое мнение, он еще себя покажет в интернете, потому что планы грандиозные у разработчиков. Планы такие, что они хотят выйти на весь мир, не только страны СНГ, там Россия, Казахстан и там, тому подобное. Они хотят выйти на весь мир. Спасибо всем за внимание. Желаю вам всем крепкого здоровья, достатка во всем. С вами был Владимир и до новых встреч. Всем пока.